Приветствую, мои родные и мои любимые, с вами Елена Дегурова, Академия отношений и, конечно же, Содружество и Вы знаете, меня засыпали буквально вопросами на тему коридора затмений, Лунного, солнечных затмений. И вы знаете, вот, ну, честно говоря, устала отвечать каждому кратенько. И решила проводить вебинар, собственно, некогда, потому что у нас идет вебинар по, на тему желаний. Поэтому решила записать для вас несколько коротких видео для того, чтобы дать. В общем-то, масштабный ответ, полный, где-то как-то с датами. Итак, это первое видео, в котором мы с вами затронем судьбоносные затмения и, июля и августа 2018 года. Какие результатирующие а перемены нас ожидают, второе видео, третье и четвертое, оно будет посвящено каждым затмениям отдельно. И сразу, сразу хочу вам напомнить, что сейчас у нас идет... До набор, потому что уже все три потока заняты практически, практически под завязку, первый уже забит, мы проводим на каждое затмение, тем более коридор затмений, такие серьезные мероприятия, это энерговибрационные сеансы. Более подробно о сеансах вы можете найти по ссылочкам, но одно могу сказать, что эти, они будут невероятные по силе, по мощности. В этих сеансах я буду давать новые ключи индивидуальные, даже для тех, кто работать будет у нас в групповом, ну, в группе, а тем более, что те, кто будет в индивидуалке работать. Следующий момент, я буду давать более детальную, подробную инструкцию, как работать вам в дальнейшем этими ключами для того чтобы вы получали максимальную пользу и сейчас у нас идет решение все-таки Скорее всего, мы будем проводить где-то на местах силы Кавказа эти сеансы. Просто сейчас с Димой решаем, как, каким образом это все нам сделать, чтобы мы днем могли быть на местах силы, а вечером, собственно, провести с вами. Насколько, ну, то есть вот как это все решить. Поэтому, если вы сейчас душа откликнулась, если вы понимаете, что вы хотите стать еще более счастливыми, воспользоваться максимально, силой затмений то обязательно перейдите по ссылке почитайте подробнее и я наверное туда тоже добавлю вебинары где я давала более подробно о сеансах а сейчас все таки про затмения мои родные Итак, в июле и в августе мы с вами проходим через коридор особенных судьбоносных затмений во первых на этот раз их будет целых три во-вторых, серия летних затмений обозначит предстоящее смещение главных векторов нашего развития от задачи зодиакальной оси Лев-Водолей, решением которых мы занимались около полутора лет. И переход этот будет к темам зодиакальной оси рак-козерог, которые станут для нас с вами главной областью судьбоносных событий и перемен уже с конца 2018 года. Вы понимаете, какие вообще масштабные события происходят? Именно поэтому я, несмотря на всю занятость, я все-таки делаю небольшой набор на энерговибрационные сеансы, потому что после предыдущих потоков результаты просто невероятно колоссальны. И вот смотрите, мои родные, как вы знаете, вот серии затмений в течение примерно года-полутора происходят в знаках одной зодиакальной оси, выделяя в этом промежутке времени соответствующие сферы жизни судьбоносными переменами. Затем затмения смещаются в соседние знаки и области концентри... концентрации главных событий и перемен в нашей жизни меняются на следующие полтора года. Вот между этими периодами один-два сезона затмений являются переходными, когда таким же образом оказываются отмечены сразу две соседних зодиакальных оси. Вот в это время подводятся итоги завершающего периода и намечаются темы следующего – Смена знаков, в которых происходят затмения, она связана с движением узлов. Когда ось лунных узлов переходит в знаки новой зодиакальной оси, меняются главные задачи нашего развития. Вы понимаете, какого масштаба сейчас будут затмения? Да? И вот эти задачи, они реализуются особенно концентрированно в периоды, когда вблизи оси узлов происходят новолуние или полнолуние, то есть в период затмений. И в течение... Последних полутора лет затмения и узлы акцентировали и пока еще продолжают тему зодиакальной осильев водолей, выделяя соответствующие сферы жизни и вопросы судьбоносными и поворотными событиями. В это время пути нашего развития были связаны с открытием новых смыслов в любви, самореализации, в творчестве, в способности наслаждаться жизнью, проживать ее как праздник, быть ее наполненным творцом и создателем. Для этого нам было необходимо а, перестраивать Существующие связи и практические планы своих реальностей с точки зрения а, большей свободы. Или же сталкиваться с влиянием дестабилизирующих факторов, когда идеи свободы, а, необусловленности, прогресса а, внедрялись а, в ткани буквально наших жизней в принудительном порядке. И вот серия июльско-августовских затмений – это последняя из трех, которыми акцентированы оба полюса оси Лев-Водолей. И, конечно же, на этот раз соответствующие темы и задачи будут выделены особым образом. На предметных и событийных планах результатирующие перемены будут происходить во всем, что касалось увлечений, романтических отношений, детей, творческих проектов, социальных связей, сотрудничества, общественной деятельности и планов на будущее. На смысловых и сущностных планах будут подводиться итоги в том, как мы решали задачи раскрытия своего творческого потенциала, были ли готовы выходить для этого за рамки сдерживающих нас шаблонов, Насколько мы смогли позволить себе жить более счастливой, более свободной, наполненной важными смыслами жизнью? Были ли мы готовы к необходимым для этого трансформациям и перестройкам? И поскольку серия летних затмений будет отмечена особым образом, в частности, петлей и великим противостоянием Марса, на этот раз процессы итоговых перемен, побуждающих нас к решению соответствующих задач, будут особенно мощными и по своему трансформирующему воздействию на обстоятельства наших жизней и по масштабам, и по длительности последствий. Вы понимаете, насколько сейчас важно... Если тем более ваша душа откликается, участвовать в энерговибрационных сеансах, в которых будет все это заложено. Мы будем с вами там работать с темой здоровья, с темой отношений, с темой финансов. В целом яркая жизнь, потому что вот ну, только что я сказала, да, что эта петля, она задевает эти вопросы. И будет тема счастья, наполненности счастьем. То есть вот эти пять тем, они будут у нас пять дней, каждый день разная тема во всех потоках, поэтому присоединяйтесь. Более того, это достаточно выгодно будет по стоимости относительно групповых сеансов, которые я провожу обычно. То есть, если у вас есть необходимость, если у вас есть цель стать еще более счастливым богатым здоровым молодым и так далее и так далее обязательно кликайте на ссылочку под видео знакомьтесь более подробно детально с энерго вибрационными сеансами и бронируйте место если вы хотите попасть в первый поток вы сначала напишите пожалуйста мне потому что первый поток я уже в принципе закрыла но вы напишите пожалуйста причину почему вы хотите в первый поток я посмотрю а так вот второй второй поток практически закрыт и а, остается немножко мест в третьем потоке если успеете вы попадете и станете еще более счастливы и так продолжаем тему затмений смотрите а вот при всем, при том, что будет происходить, да, при этом одно из трех предстоящих летних затмений произойдет в знаке следующей зодиакальной оси, то есть рак-козерог. И темы, которые уже с конца 2018 -го года будут отмечены переходом узлов и серии затмений следующих полутора лет. А значит, мои родные, уже сейчас влияние серии вот этого июльско-августовских затмений обозначаются еще более серьезные задачи следующего этапа. То есть мы э, во время сеансов мы будем работать не только с тем, чтобы, ну, скажем так, развязать узлы прошлого, то что мы не успели доделать, но и закладывать на будущее. Да? понимаете масштабы и все это будет связано с перестройкой вертикали наших жизней всего что составляло фундамент и внутреннее содержание наших реальностей и всего к чему опираясь на этот фундамент мы стремились во внешнем мире. И несмотря на то, что каждое из предстоящих затмений несет свой ну, собственный смысл, вся серия июльско-августовских затмений будет иметь общее интегральное значение. Во-первых. Во-первых, событиями этого периода будут подводиться итоги в решении поставленных перед нами задач, связанных с поиском баланса в теме, в теме любви и свободы, самореализации и сотрудничества, способности быть творцом своей жизни и готовности для реализации себя в этой роли к прогрессу, развитию, кардинальным трансформациям. В наших делах, увлечениях, творческих проектах, отношениях с любимыми людьми, в качестве наших жизней в целом могут происходить результатирующие и поворотные события. В тех случаях, когда привычка быть несчастным не позволяла все это проявить, соответствующие шансы будут предлагаться через разрушение и нарушение привычной тягостной стабильности. Во-вторых, все это или что-то из этого в свою очередь положит начало процессам перестройки всего внутреннего фундамента наших реальностей, близких и родственных связей, вопросов, связанных с семьей, ее составом, местом жительства, привычного и комфортного для нас образа жизни или привычного дискомфорта, устоявшегося и сложившегося порядка вещей. И если задачи развития на предшествующем этапе были выполнены успешно, то на основании новых этапов в раскрытии своего творческого потенциала, обретения новых степеней свободы, любви, творчества, мы начнем переходить к построению долгосрочных и устойчивых жизненных конструкций. После разрушение старого порядка, все это становится фундаментом, на котором начинает создаваться порядок новый, начинают выстраиваться новые жизненные проекты. И если соответствующие задачи не были решены то, что мы будем с вами дорешать, да, завершать на энерговибрационных сеансах, именно вибрационно, энергетически, работа с подсознанием, глубинные работы, мы это, если у вас что-то не завершено, мы именно это и будем завершать. И вот если соответствующие задачи у вас не были решены, и вы не идете на энерговибрационные сеансы, а серия затмений на оселе Водолей принесла вам какой-то еще и вдобавок негативный опыт во всем перечисленном, да, любовь, творчество, возможность выходить за собственные пределы. То есть если у вас вот начиная где-то с 5 июля были какие-то конфликтные ситуации, какие-то неприятности, какие-то взрывные ситуации, это значит, что у вас не решено там. Это значит, что вам еще можно успеть это все э, дорешить во время энерговибрационных сеансов. И вот именно это также будет становиться частью того фундамента, на котором в ближайшие годы будут выстраиваться жесткие структуры наших реальностей. Поэтому так важно э, попасть, поэтому я делаю эти сеансы, поэтому мы делаем огромную скидку для вас. И возможность проработать не одну сферу а пять сфер несмотря на то что это будет колоссально для меня тяжело и смотрите поэтому очень важно с одной стороны в этот переходный период затмений стоит Использовать последние шансы для того, чтобы распрощаться со старым порядком и теми барьерами, которые мешали проживать наши жизни, как праздник, наполняя их счастьем, свободой, творчеством, любовью, самовыражением. И с другой стороны стоит начинать задумываться о том какие же новые жизненные проекты из всего этого начинают намечаться и закладываться уделить особое внимание тому что ложится в их фундамент то есть сейчас в этот период начиная буквально с 5 июля почему с 5 потому что 7 уже у нас ретроградный меркурий и уже начинают определенные события прорисовываться очень важно смотреть наблюдать что у вас происходит как происходит как вы проходите этот период и конечно же если у вас есть возможность участвовать в энерговибрационных сеансах и пройти их для того чтобы закрыть старые двери открыть благополучно наилучшим образом новые и вперед и с песней на ближайшие полтора-два года мы с вами с разной степенью эффективности проходили через решение соответствующих задач до сих пор и с разной степенью осознанности и контроля сейчас проживаем этот переходный период. Более того, возможно, в самых неблагоприятных вариантах мы уже готовы закладывать в фундамент нашего будущего те же самые ошибки, деструктивные программы, негативный опыт, нереализованность, из которых и будут произрастать ваши жизненные проекты. Хотите ли вы этого? Я уверена, что вряд ли. Поэтому я вас приглашаю решить все эти задачи максимально осознанно, конструктивно и это экологично с помощью специальных энерговибрационных сеансов которые пройдут первый поток мы начинаем уже 11 июля и он будет 11 12 13 14 15 июля но еще раз повторю, этот поток уже у меня, в принципе, набран. Если у вас есть необходимость именно в этот период, то, пожалуйста, напишите мне в личку, я посмотрю, какова действительно срочность и могу ли я вас взять, смотря какая у вас ситуация. Второй поток будет у нас проходить 25, 26, 27, 28 и 29 июля. Это на второе лунное затмение точнее второе затмение, оно будет лунное, первое солнечное, второе лунное, и третье э, затмение, которое, третий поток, который мы проведем, это 9, 10, 11, 12 и 13 августа солнечное затмение, об этих э, затмениях вы узнаете в следующем видео, а сейчас э, ставьте, плюс, ставьте лайк, плюсики в соцсетях, где вы нас видите, это ваше спасибо за то, что я для вас делаю, делайте максимальный репост, потому что э, это информация может быть полезна огромному количеству людей. И, конечно же, я всегда рада вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы всегда с вами и для вас. С любовью, Елена Дегурова, Академия отношений и Содружества яркожителей. И я знаю, что с нами вы точно станете еще более счастливыми. Пока-пока, до встречи в следующем видео, в котором я расскажу о солнечном затмении, которое произойдет 13 июля.